Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 14 марта и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше максимальных значений, которые мы видели 7-8 февраля, ну и дальше продолжить восходящее движение в области 1.25-1.26. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, на уровне 1.2314. А пара британский фунт, американский доллар также продолжает свое восходящее движение. Следующие цели роста находятся в области максимальных значений, которые мы видели в конце февраля, и далее уже движение в область 1.41. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальной значений вчерашней торговой сессии. Это область 1.3874. А Пара американский доллар канадский доллар вчера смогла закрепиться выше максимальной значений, которые мы видели 12 марта, что переводит нас в рамках часового таймфрейма в фазу восходящего движения с ближайшими целями ухода выше максимальной значений, которые мы видели 5, 6 и 7 марта и движение в область 1.3126. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальной значений, которые мы видели вчера на уровне 28.31. А пара американский доллар японская иена продолжает свое восходящее движение цели роста это обновление максимальных значений, которое мы видели вчера в области 107.28, ну и дали движение на 107.98. Возврат к продажам а будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно уровень 106.24. 106, а пара австралийский доллар американский доллар продолжает свое восходящее движение цели роста это обновление максимальных значений, которое мы видели вчера в области 78.96. 6, ну и далее движение уже на отметку 80 Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии Это область 78.45 По паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется Цели по снижению находятся в области 87.90 А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальной значении вчерашней торговой сессии На уровне 88.85 по золоту вчера мы также смогли закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели с 9 и 12 марта. Закрепились выше отметки 1325 долларов за тройскую унцию, что в рамках часового таймфрейма переводит нас также в фазу роста с целями движения на 1340. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока золото торгуется выше отметки 1313. По нефти марки Brent тенденция, восходящая на текущем момент, сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше отметки 66.15 с целями с последующими движениями на 68.40. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока нефть марки Brent торгуется выше отметки 64.09, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. А по индексу DAX вчера во второй половине торгового дня мы увидели… Закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 12 марта, что также в рамках часового таймфрейма нас переводит на текущую фазу нисходящего движения с целями снижения до отметки 11774. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 12 и 13 марта на уровне 12459. Ну и биткоин на текущий момент находится также в рамках часового таймфрейма в восходящем движении. цели роста это обновление максимальных значений, которые мы видели 12 марта, то есть уход выше отметки 9845 долларов за один биткоин и далее движение на 11725. Возврат к продажам, а значит и продолжение коррекционного нисходящего движения по данному активу будет рассматриваться после преодоления минимальной значений вчерашней торговой сессии на уровне 8762. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Романков.